Всем привет! Сегодня я буду рассказывать как я делаю василек. Для этого понадобится бумага синих оттенков. Для начала подготовим основу. Для этого я использую плотную бумагу. Подойдет картон от любой упаковки. У меня отрезок шириной 12 на 60 сантиметров. Также понадобится труба диаметром 2,5 сантиметра. С помощью трубы скручиваем и склеиваем трубку основания. Клеить можно обычным клеем или с помощью горячего пистолета. Большой разницы в клее нет. Клеить нужно плотно скручивая бумагу по трубе, но не приклеивайте ее к трубке. Когда клей подсохнет, трубку можно убрать. Зафиксируем склеенную трубку скотчем для прочности. Один из концов трубы нужно будет заклеить. Для этого из той же бумаги вырезаем круг чуть большего диаметра, у меня это 8. Обводим трубку и по направлению к образовавшемуся внутри круга кружочка делаем надрезы. Затем приклеиваем круг, загнув надрезы, форму пока отложим в сторонку. Приступим к раскрою бумаги. Сначала я возьму самый темный цвет, фиолетовый, тон 555, я работаю по-прежнему с итальянской бумагой плотностью 180 грамм. От рулона отмеряю 50 сантиметров отрезаю полученное полотно разделю на 4 равные части по 12 сантиметров последнее полотно разрежу еще раз пополам по 6 сантиметров начнем работу с маленькими полосками сложим полоски пополам еще раз пополам и прорезаем с обеих сторон не до конца, оставляя полтора сантиметра. Дальше нам понадобится небольшая полоска плотной бумаги и с ее помощью начнем вырезать мелкую бахрому, ширина полосок не должна превышать 3 миллиметра. полученную бахрому закручиваем. со вторым маленьким отрезком поступаем аналогично, в итоге две полоски пока в сторону. Потренировавшись на маленьких, приступим к большим. Складываем полоски и разрезаем с обеих сторон не до конца. Оставляем по 2 см. С помощью все той же картонной полоски нарезаем бахрому. Ширина прорезанной бахрому не должна превышать 5 мм. Нарезанную бахрому скрутим. Первую полоску бахромы скрутим подщательнее. С остальными полосками поступим также. Руки от скрутки станут синими, но это не страшно. Краска смоется водой с обычным молом. Бахрому скручивать можно, собрав всю полоску в мелкую складку и растереть ее между ладонями кончики подкрутить при необходимости пальчиками отложим полоски в сторону от рулона бумаги отмеряем 25 сантиметров отрезаем полученный отрезок делим на 4 равные части по 12 сантиметров. Последний отрезок разрезаем с одной стороны до конца. Одна часть уйдет на декор картонной основы, вторую часть разрежем пополам по 6 сантиметров. 6 сантиметровые маленькие полоски превратим в бахрому. Способ уже известен. полоски побольше 12 сантиметровые необходимо также нарезать в бахрому и закрутить полоски бахромы подготовлены можно приступать к работе с клеем для начала поработаем с мелкими полосками хотя я забыла об одном маленьком деле и самый светлый бумаге бумаги голубого цвета нарежем мелкие полоски 4 мм на 16 сантиметров полосок понадобится примерно 30 штук. 5 полосок разрежем пополам по 8 сантиметров в итоге получится 25 длинных и 10 коротких. Полоски скрутить по принципу похромы. Кончик слегка загнуть. Обработать нужны и большие и маленькие полосочки. Картонную трубку основу оборачиваем фиолетовой бумагой. Наклеиваем так, чтобы полностью скрыть картон под бумагой. Клеим с небольшими промежуточками голубые полоски. Клеить нужно так, чтобы они возвышались над основной бахромой примерно на 1,5-2 см и начинаем скручивать бахрому, хорошо промазывая нижний край бумаги клеем. Следим за ровными краями наклейки. Голубые полоски равномерно распределяем по всей поверхности маленькой бахромы и продолжаем скручивать ленточки скручены получилась прикольная серединка с голубыми усиками со стороны заклеенного конца нашей основы наливаем клей и хорошо фиксируем получившуюся середину все начало положено приступаем к бахроме 12 сантиметровой склеим все отрезки бахромы между собой и в произвольном порядке с промежутками зафиксируем несколько голубых полосочек К нашей форме большую бахрому приклеиваем таким образом, чтобы кончики бахромы сошлись по высоте а голубые полоски возвышались над темной бахромой на 4 сантиметра продолжаем скручивая наклеивать не забывая вставлять голубые полоски необходимо постоянно следить за ровностью наклейки нижнего и верхнего краев Серединка цветка готова, немного растормошим края и пока отложим серединку в сторонку Для цветка нам понадобится еще немного темной бумаги от рулона отмеряем 25 см, отрезаем Полученное полотно разрежем на 4 равные части по 12 см Правда нам понадобится только два отрезка из полосок нарезаем бахрому и скручиваем ее. Полоски пока отложим в сторону и займемся основными лепестками Василька. Для лепестков я выбрала насыщенно голубую бумагу 557 -го тона. От рулона отмеряю и отрезаю 1 метр. Полученное полотно разрежу на две равные части по 25 сантиметров. Получившееся метровое полотно поделим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Получаем полотно 12 на 25 сантиметров. Прорезаем с обеих сторон до конца. со вторым метровым полотном проделываем все то же самое из заготовок 12 на 25 см предстоит вырезать и сформировать лепесток сейчас я покажу несколько способов нарезания главное в лепестке должно быть 5 тоненьких лепестков первый способ сложим полотно 5 раз и вырезаем острый лепесток Затем прорезаем лепестки оставляя нетронутым 10 сантиметров. Второй способ: вырезаем лепестки по одному и также не прорезаем до конца, оставляя 10 сантиметров. Третий способ. Сложим заготовку пополам и вырезаем сначала крайние лепестки затем два следующих и последний с учетом того что он сложен пополам лепестки получаются одинаково хорошо какой бы способ вы не выбрали сформируем лепесток загнем кончик в легкую дугу немного заострим кончик Затем слегка осторожно растянем каждый лепесток. Главное формирование лепестка ⁇ не разорвать прорезанные лепестки у основания. У основания соберем в гофрировку и зафиксируем это степлером. Кончики у основания примерно полтора сантиметра загнем. На один круг понадобится примерно 8-9 лепестков. Из метра как раз получается 16 лепестков. Поэтому нам хватит на два круга. Все лепестки готовы. Можно начинать процесс крепления лепестков на основу. Предварительно усилим место сгиба лепестка полоской плотной бумаги. место, где начинается бахрома. Клеим по кругу без нахлеста. Первый круг закончен В стороне дожидается своего часа два полотна нарезанной темной бахромы Берем один из этих отрезков и приклеиваем совмещая края Второй круг лепестков клеим, стараясь попадать в промежутке предыдущего ряда Цветок получается милым Завершаем работу над лепестком Приклеиваем вторую полоску бахромы Все, Цветок наполовину готов, теперь нам предстоит сделать чашелистик. Для чашелистика понадобится пластиковая бутылка, в работу пойдет только верхняя ее часть. Разрезаем бутылку примерно в 16 сантиметрах от горловины. Острые края заклеиваем отрезками зеленой бумаги, подготовим листочки. От полотна темно-зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 10 сантиметров Полученное полотно разрежем на 8 равных частей по 6 сантиметров Каждую полоску сложим и разрежем до конца с обеих сторон Вырезаем острый лепесток Для придания объема окрасим кончики листьев с помощью поролона и краски более темного оттенка. Я использую фиолетовую тушь. Для защиты рук я одела перчатки и вам советую. В противном случае руки будут фиолетовыми очень долго. Наносим краску и даем подсохнуть. Краску наносим неравномерно на края поплотнее к центру листка, менее интенсивно должен получиться плавный переход оттонированные листочки придадут естественный вид чашелистику лепестки на чашелистике располагаем в шахматном порядке клеить начнем от отрезанного края бутылки Финальный этап. Воссоединяем цветок и чашелистик. Одно пояснение. Цветок должен с натугой входить в чашелистик, если этого нет, стоит нарастить внутреннюю часть бутылки дополнительным слоем бумаги. Василек готов, а в следующем видео покажу, как делаю бутон и собираю куст Василька. Ну а на сегодня у меня все. Не переставайте удивляться, удивляйте и радуйте близких. Всем удачи! Пока-пока!